Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Сегодня у нас будет разговор о перспективных средствах вооружения в связи с все всеусложняющейся международной обстановкой. И, как всегда, с нами на связи наш постоянный эксперт Константин Валентинович Чевков, председатель Союза геополитиков России. Здравствуйте, Константин Валентинович. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, вы уже слышали о названии нашей передачи. И вот я вас хочу спросить. Вот были несколько раз, так сказать, публично заявлены президентом Российской Федерации некие новые виды вооружения, гиперзвуковые, на атомных двигателях, лазерные и так далее и тому подобное. Вы все-таки профессиональный военный, человек, отдавший армии практически всю свою жизнь. И вот я вас хочу спросить, что это такое и каковы дальнейшие перспективы? Ну, прежде всего, я хочу сказать, чтобы это не было никаких иллюзий, что все эти наработки – это дело наработки Советского Союза. То есть, весь ту номенклатуру вооружений, которую сегодня представляет президент, она могла появиться у нас в 90-е годы. Это и Су-57 самолет пятого поколения истребитель, вот. и гиперзвуковое оружие, и лазерное оружие, куда в более масштабных а, количествах, нежели сегодня, имеет место. То есть мы потеряли почти 30 лет. 30 лет. Важно отметить, что Соединенные Штаты Америки тогда, в те годы, в отличие от расхожего мнения, что не такие все продвинутые в научном отношении, от нас значительно отставали в сфере перспективных вооружений. Да, у нас в Советском Союзе не уделялось достаточно внимания бытовой технике. Но берем позицию рядового ученого, который хочет... И имеет возможность совершить фундаментальный прорыв в чем-либо. В оружие, в технике, еще в чем-то. Он его совершает. А бытовые вещи, они как-то не смотрятся на этом отношении. В а слишком прорывными. Да, это украшает жизнь, но это не то. Это первый момент. И второй момент. В Советском Союзе не было престижного сверхпотребления. Именно престижное сверхпотребление... Стремление не за счет прорыва какого-то творчества, а за счет потребления исключительного, показать свою исключительность, выделиться на общем фоне, стало главной отличительной чертой капитализма, которая, кстати, называется обществом потреблением. Там идет гонка за потреблением. Поэтому вот останавливаясь на этом, дальше говорим о следующем. Что же мы сегодня имеем? В плане перспективных вооружений. Ну, в первую очередь обращается внимание гиперзвуковой маневрирующий боевой блок Авангард. Это ракетная это боевая часть, которая движется со скоростью около 20 скоростей звука и, что самое главное, маневрирует. С точки зрения скорости движения, тут нет ничего особенного. Все боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет движутся примерно с такими скоростями, потому что если они будут лететь с меньшей скоростью, они не смогут стремить на межконтинентальную дальность. Главная отличительная особенность состоит в том, что этот блок маневрирует. Если блок не маневрирует, а летит просто по баллистической территории, то вычислить точку встречи этого блока с противоракетой несложно. Законы физики позволяют это определить с очень высокой точностью и вывести в позицию противоракету и его уничтожить этот блок. Если же блок маневрирующий, то задача перед противоракетой состоит в том, чтобы выбрать ошибки, которые возникают в результате маневрирования блока, и выйти на этот боевой блок. Когда этот блок идет со скоростью 20 скоростей звука, а противоракета идет со скоростью ну, примерно сопоставимой, там где-то 15 скоростей звука, 35 скоростей звука, скорость сближения. При этом дальность действия головки самонаведения ракеты, противоракеты, невелика. А вот этот блок имеет технологию, сделан по технологии стелс, он малозаметен. И дальность обнаружения измеряется в лучшем случае парой десятки километров, это при самых благоприятных условиях. То есть на все маневры по ракете остается секунда, может быть, чуть даже менее, при таких скоростях сближения. Естественно, выбрать ошибку такая ракета уже не может. А значит, учитывая, что все противоракеты работают на принципе поражения прямым попаданием в боевой блок, вероятность поражения такой ракетой, боевого блока, практически равна нулю. То есть это гарантированная система прорыва сквозь систему противоракетной обороны. При этом разговоры Соединенных Штатов Америки о том, что они способны сейчас обеспечить, э, создать оружие противоракетной обороны, способны сбивать подобные блоки, выглядит несколько смешно. По следующим основаниям. Поскольку никаких принципиально новых средств обнаружения боевых блоков не создано, это та же самая радиолокация или инфракрасное излучение, а поставить на противоракету мощную радиолокационную станцию, способную бы, которая была бы способна обнаруживать цель на расстоянии там, хотя бы 100 километров, чтобы она могла выбрать ошибку, в принципе невозможно, потому что ракета да, будет напоминать чем-то сама по размерам, баллистическую ракету, противоракета же самое ситуация в тепловой головой самоновения. То есть э, этот блок действительно проходной. Но есть одно маленькое но. Этот блок весит около тонны 600 килограмм. То есть установлен он на э, ракетах э, ТОП-М, ЯРС, не может быть. Это э, боевая часть для тяжелых ракет. РТТХ. Это Р-100 УТТХ и э, вот новая ракета Сармат. Там могут быть размещены несколько таких блоков. И они гарантированно пройдут сквозь систему противоракетной обороны. И второй момент состоит в том, что для того, чтобы эти блоки стали играть значимую роль, их должно быть много выпущено. То есть их должно быть принято на вооружение порядка там нескольких сотен. Тогда они могут оказать серьезное влияние на баланс ракетно-ядерных сил. Как вы понимаете, при существующем состоянии дел экономикой России, такая, такой темп производства вызывает большие сомнения. Если, к примеру, по официальным данным, в первой половине 2016 -го года, более-менее благоприятного года, военно-морской флот получил только 47 ракет типа Калибр, это официальные данные, которые представил в интернете главнокомандующий военно-морским флотом на тот момент. Это годовой, годовой выпуск таких ракет. Американцы выпустили во время нанесения удара 103 ракеты. Всего-навсего за 15 минут. Вот вам, что нужно. Американцы имеют арсеналы порядка 7-8 тысяч таких ракет. Они хуже наших калибров. но их 7-8 тысяч. А у нас их в год, в лучшем случае, 100 штук. И чтобы нам добраться, добиться такого же арсенала, то нужно нам, не, не тратя эти ракеты, выпускать их 70 лет подряд. Это, это нереально. Это время не устареет. Второе оружие – это ракетный комплекс «Кинжал». Если говорить просто, это де-факто, это, по сути дела, подвешенная под самолет МиГ-31 ракета от «Искандера». Ракета «Таскандер» летает на 480 километров, потому что энергетика этой ракеты тратится на преодоление тяжести Земли, разгон ракеты с нулевой скорости, преодоление плотных слоев атмосферы, и поэтому все выгорает на это. Она летит на 480 километров. Ракета этого уже, ну, по сути, такого же типа, идентичная ей, стартующая с самолета МиГ-31, летящего на высоте там, 12-15 тысяч метров со сверхзвуковой скоростью все эти проблемы не решает. Она уже стартует. Более того, судя по открытым данным, которые были представлены в интернете, она набирает очень большую высоту, где вообще разряжение большое в атмосфере, и пикирует на цель. Поэтому она имеет дальность более 2000 километров. Скорость полета 10 скоростей звука. В этой ракете та же самая история, как и с «Авангардом». Противоракеты — есть зенитные ракетные комплексы США, корабельные и наземные. Корабельный комплекс — это ракеты «Стандарт-2» «Экстантиченч» <coughs> ER, системы управления ИДЖИС на крейсерах и эсминцев типа «Орлибер». А на наземных установках — это системы противоракетной обороны, ПВО, вернее, патриот и система pro HAD. Она по тем же основаниям, по которым я рассказывал, применительно к авангарду, э, сбита быть не может. Вероятность сбития очень мала, особенно учитывая тот факт, что выполнена она с учетом требований технологии стелс, и заметить ее за, значит, со значительного расстояния не представляется возможным, а тем более нанести ракету. Поэтому гарантированный проход центре, до цели. Сегодня у нас официально Сказано, что речь идет о ну, нескольких, в лучшем случае, десятки-полутора таких ракет. Сами понимаете, при таком количестве, вернее, самолетов и ракет, сами понимаете, при таком количестве носителей ракет серьезное влияние на охоту и исход боевых действий они оказать не могут. Локальный удар и ракет на том, что Чтобы они, Чтобы их было достаточно приличное количество, чтобы они смогли влиять на значимые, эффективность на ход и исход боевых действий должен быть выпущена, Ну, опять же, порядка нескольких сотен. Как вы понимаете, это минимальная цифра. Как вы понимаете, Российская Федерация это не по силу. Далее. Мы говорим про ракет-торпеду «Посейдон». Ее называют беспилотником почему-то. Полнейшая глупость. Беспилотник отличается от торпеды тем, что торпеда приходит в район боевого предназначения Выполняя задачу и разрушается В период выполнения Своей задачи И может вернуться назад И должен возвращаться назад Понятно совершенно, что такая торпеда Назад возвращаться не будет Она прибудет туда и будет решать эту задачу. Значит Исходя из тех характеристик, которые ну, Прозвучали В интернете Можно предполагать Это и иностранные эксперты отмечают Единственным разумным смыслом применения этой торпеды является доставка э, термоядерного припаса особо крупного калибра, речь идет о 100 мегатоннах и более, в районы побережья США. От себя лично добавлю, районы сейсмоопасные к подбережью США. В частности, районы э, Калифорнии, где проходят разломы Сан-Андреас, Сан бентин и Сан-Хасимдан которые входят в огненное кольцо, в огненную дугу Тихого океана. Несколько в стороне от этой огненной дуи стоит знаменитый вулкан Елоустова. Пока он спит, но он готовится взорваться. Причем в 2016 году, по всей видимости, предположения о том, что может взорваться в любой момент, были достаточно высокие. Там поднималась почта. И это говорит о том, что достаточно небольшого толчка, чтобы этот вулкан взорвался. Нанесение удара такими торпедами, скажем, несколькими торпедами, вот в район сейсмоопасный для США, может вызвать активизацию вот этих разломов всей вулканической деятельности и, как следствие, с большой вероятностью, взрыв Келлоустона. На Атлантическом побережье США там подобных э, критически опасных мест нету. Но там есть капловина Среднеатлантическая. И взрыв этих нескольких торпед строго в расчетное время на глубине, на большой глубине. Торпеда может погружаться на глубину более, на очень большую глубину, как говорится, наши данные. но, ну, как говорится, в наших сообщениях официальных информаций. Вот, с большой вероятностью может вызвать цунами. Это цунами может достигнуть высоты у побережья США, измеряемой не в несколько десятков метров, которые смели Индонезию, а в несколько сотен метров, а может быть и даже километров. И охватит оно практически большую часть восточно-западного побережья США. Можете представить, что это такое, когда на побережье обрушивается волна высотой в 500-800 метров? Все живое уничтожается. Кроме того, опять же, ударом гидродинамическим по дну, и имеются донные вулканические активности. В частности, вот ряд островов Атлантического океана, они как раз имеют вулканическую привод, опять же, могут быть, привести к инициированию вулканической активности. Так что вот это оружие, это оружие, можно сказать, оружие армагеддона. Третий тип оружия это, прошу прощения, четвертый. Ракета Сармат. Ну, Ракета «Сармат» по сути дела это современная модификация знаменитой «Сатаны» Р-36УТТХ воевода. Она близка по своим характеристикам этой воеводе, но несколько ее превосходит. В частности, у нее несколько больше боевес в забрасываемой боевой части. Это означает, что там помимо того, что может быть размещено больше десятка крупных боевых блоков, имеющих большую мощность, Значит, обеспечить поражение цели на очень большой территории. Кроме этого, на ней может быть размещена моноблочная боевая часть. Опять-таки, такого же калибра, как я говорил про Посейдон. И удар такой боевой части по елуустоуну как вы понимаете, будет фатальным. Значит, в первый момент взрыв Елоустолу, по оценке американских ученых, убьет все живое, не только людей, вообще все живое, вплоть до бактерий, в радиусе до 500 километров. Потом начнется извержение с гигантскими выбросами вулканического пепла, который покроет весь североамериканский континент и часть южноамериканского толстым слоем пепла. Там ничего не останется жить. Ничего вообще. Те же центры управления, которые находятся в подземелье, где находятся командные пункты управления ядерными силами, где скрываться будут богачи всех мастей и оттенков, они окажутся для них живыми могилами. Может, вулканический пепел достаточно быстро поменяет И после этого, это, по сути дела, станутся капсулами времени. Где им предстоит тихо умирать. от исчерпание запасов воздуха и еды. Понятно, что достанется от такого удара и Канаде. Она исчезнет вместе с Соединенными Штатами Америки. Достанется нашему Дальнему Востоку и Европе. Вместе с Гренландией. Как вы понимаете, такое оружие, чудовищное оружие. Это оружие Армагеддона. Оружие, которое реально применено, по идее, быть не должно. Но оно создается. Зачем? Для этого обратимся в историю. Чтобы понять это. Когда-то в 80-е годы, в конце 80-х годов, появилась теория ядерной зимы. Теория ядерной земли говорила о том, что если российские и американско-советские ядерные потенциалы будут взорваны, то на планете Земля установится ядерная зима, в результате которой все живое погибнет. И вот этой теорией ядерной зимы до сих пор фигуряют некоторые неумные квазиученые, ученые Значит, да, тогда когда Советский Союз и США имели по 30 тысяч ядерных боеголовок, причем средний калибр этих боеголовок составлял порядка 300-500 килотонн, вот такой взрыв, такого количества ядерного оружия одномоментный привел бы к ядерной зиме. Это не вызывается Но ситуация сейчас совсем другая. В Соединенных Штатах Америки и России имеют оба менее 1400 боеголовок. То есть количество ядерного оружия в количественном отношении сократилось более чем в, два, в раз, более чем в 20 раз. Более того, ядерные боеголовки стали значительно меньшего калибра. Они составляют в среднем 100-200 килотонн. Таким образом, ядерный удар не приведет к ядерной зиме. Ну, можно говорить о ядерной осени отдельно взятом регионе радиоактивными заражениями, и то не очень серьезными. Это означает, что ядерная война в нынешних условиях обрела рациональность. Разговор о том, что в ядерной войне не может быть победителей, теперь глупость. В ядерной войне могут быть победители, если будут достигнуто превосходство в определенных видах вооружений, которые исключат возможность ответного удара со стороны противника, атакованного агрессором. И Соединенные Штаты Америки очень активно этим занимаются. Создание средств так называемого обезоруживающего и обезглавливающего удара. Вдаваться в подробности я не буду. Понятно совершенно, что Россия гаться за штатами в этом в этом деле не может. Поэтому единственный способ для России... Исключить ядерное на нее нападение и вообще любое классическое военное нападение может быть одно. Опять перевести ядерную войну в сферу иррационального, бессмысленного. Вот именно это оружие и будет, которое превратит, я имею в виду, сверхмощные боевые части, которые превратит ядерную войну в бессмысленную. То есть это оружие миротворца. Это оружие, которое установит мир, который исключит ядерную войну. Те же политические деятели, общественные деятели, лжеученые, которые требовали ядерных вооружений, они подталкивали и подталкивают мир к ядерной войне. Учитывая, что Китай, Россия, США, Франция, Великобритания, Индия, Израиль, Пакистан имеет ядерное оружие, а теперь еще и Корея северная, и сокращать его не собираются, то в этих условиях говорить о том, что давайте сократим все ядерное оружие у СССР, у России и США, это по меньшей мере безответственно и преступно. Таким надо рот затыкать. Вот это с точки зрения ядерных вооружений. Теперь по поводу ракеты «Буревестник». Это ракета, которая должна иметь гигантскую дальность действия фактически бесконечную с ядерной энергетической установкой не пришлось заниматься детально заняться детально этим делом я разобрался значит все авторитетные ученые в частности игорь николаевич спеццов соответственно не заявляли что создать ядерный двигатель который будет способен на мало длительное время работать на такой малогабаритной ракете практически невозможно почему ну, представим себе, сопла на выходе, газа на выходе ракетного сопла имеет температуру порядка 2500 тысяч градусов. Наружный воздух около нуля берем. То есть он должен в ракете разогреться до 2500 тысяч градусов. В обычном двигателе этот разогрев происходит, производится за счет сгорания топлива. Это происходит очень быстро в камере сгорания. И после этого вместе с выхлопными газами, газами от горея, сгорания топлива, этот воздух, разогретый до этих температур, вылетает в сопло, и ракета летит. Другая картина, когда речь идет о ядерном двигателе. Сущность ядерного двигателя заключается в том, что роль вот этого камеры сгорания исполняет комплект твелов, тепловыделяющих элементов, которые образуют решетку протяженную, Должен ли на расстоянии где-то, на участке где-то порядка метров, максимум полтора, разогрет воздух с нуля до 3000 градусов. Причем этот воздух движется с околозвуковой или даже сверхзвуковой скорости. Вы хорошо понимаете, какая температура должна быть у этих ТВЭЛов, чтобы за счет теплообмена холодный воздух разогрелся до 3000 градусов. Тут ничего не сгорает. Поэтому совершенно очевидно, что э, создать тепловыделяющие элементы, способные э, выдерживать такие режимы, а там речь идет, видимо, о температурах не менее шести-восьми тысяч градусов должно быть, чтобы за счет теплообмена на, за доли секунды разогреть воздух с нуля до трех тысяч градусов. Ну, практически невозможно, чтобы не сказать, что ну, просто сложно, как минимум мягко скажем. И особенно главная причина состоит в том, что в принципе-то разогреть их можно, но воздух это чрезвычайно агрессивная среда, когда он разогретый. Там кислород. И этот кислород приводит к молниеносному выгоранию этих тепловыделяющих элементов. Американцы, которые в свое время проводили подобные испытания, максимум что могли добиться, работа двигателя, причем крупногабаритного двигателя для космического корабля, на воздухе где-то порядка нескольких часов, там, порядка трех-четырех часов. Мы создали в Советском Союзе, и Россия сейчас эту технологию имеет, ядерный двигатель для космических полетов. Но там активное тело, не воздух. Там активное тело, водород. Водород неактивная среда. Он не вступает в реакцию с тепловыдяющими элементами, поэтому, в принципе, он может разогреть быть до таких режимов, и тепловлечащие элементы не будут разрушаться. Поэтому э, могу сказать честно, что у меня этот проект Боревестник вызывает очень большие сомнения с точки зрения технической осуществимости. Но еще большие сомнения этот проект Боревестник у меня вызывает с точки зрения оперативной целесообразности. Это объяснило безусловно оружие только ядерной войны. Потому что с обычной боевой частью ракету с ядерной энергетической установкой пускать никуда нельзя. Она упадет, взорвется и обеспечит заражение местности. А это уже считается ядерным ударом. Далее. Ну, вот говорят, что это ракета, которая будет обеспечивать гарантированный ответный удар. Что она может очень долго летать в воздухе. Что мы можем ее запустить в момент угрозы нанесения ядерного удара противникам. И они будут маневрировать в назначенном районе, а потом по команде двинуться в назначенном направлении. Я задаю вопрос, а если ядерный удар противника не последует? Куда эти все ракеты будут падать со своими ядерными боевыми частями и ядерными двигателями? Ответ очевиден. Оружие бессмысленное. Куда более целесообразным было бы создание ракеты сверхбольшой дальности на большом, на обычном двигателе. Ракета ХА-101, которая имеет вес 2 тонны 400 кг, имеет дальность стрельбы 5,5 тысяч километров, по официальным данным, которые опубликованы в интернете. Калибр, имея вес тонну 800, имеет дальность боя 2600 километров, тоже по официальным данным, многократно представленным Министерством обороны. Значит, создать ракету весом 4-4,5 тонны. С дальнейшей стрельбы порядка 12 тысяч километров проблем не представляет. Это малогабаритная ракета, которая может быть стартовать с мобильного пусковой установки, например, с автомобиля, замаскированного под УРУ, или с боевого корабля, или с самолета, или с наземной пусковой установки, специальной мобильной, по типу той, как используются мобильные комплексы ТОПАЛ-М-ЯРС. Это уже технология. Такие ракеты, имея дальность 12 тысяч километров межконтинентальную, с одной стороны, не нарушают договоры с 3 а с другой стороны, создают адекватную угрозу в территории Соединенных Штатов Америки. Создание такой ракеты является объективной необходимостью для России, поскольку Соединенные Штаты Америки постоянно твердят о возможности выхода из договора РСД -РМД. И уже фактически развернули у наших границ инфраструктуру для развертывания крылатых ракет средней дальности типа «Тамагат» даже до 2640, 2500 км, там, до 3000 километров с ядерной боевой части. Поэтому, если мы будем отвечать симметрично и развертывать ракеты средней дальности до удара по Европе, это было бы полнейшей глупостью. Поскольку в Соединенных Штатов Америки выгодно, чтобы мы им пошли на симметричный ответ и отвели свой ядерный понкал, часть от территории США. Если же мы создадим кроватые ракеты вот такого типа, не нарушая договоры СНГ 3, и другие договоры СНВ, мы создаем, наращиваем, наращивание, не создаем, а наращиваем э, адекватную угрозу территории Соединенных Штатов Америки, пропорционально той, которую они могут создать угрозу территории Российской Федерации развертывая ортепку нашей границы. Ну если говорить о перспективных системах вооружения, ну наверное, по-моему, я сказал все. Понятно. А у меня тогда такой нудил вопрос. Не долго, поэтому вы уж извините. Я слушал. Я говорю, я нудил довольно долго. Ну, ничего и... страшного. Информация весьма интересная, информация ценная. И у меня сразу появляется вопрос. Вы отметили определенные недостатки в тех системах, которые есть, которые Ильич, заявлены с одной стороны, с другой стороны. Вы говорите о тех разработках, которые надо было бы провести. Да. Ну тогда почему, как по-вашему, Российская Федерация этого не делает? Вы знаете, когда я услышал от президента Путина про ракету «Буревестник», то у меня сразу возникло большое сомнение в компетентности этого человека в деле обеспечения национальной безопасности. Потому что то, что я вам рассказал, это лежит на поверхности. Человек, который хоть маломальски понимает вопросы применения ракетного оружия, а президент не может не понимать эти вещи, поскольку у него в руках чемоданчик. Он никогда бы не повелся бы на такие вещи. Тем более грозить американцам ракетным оружием, которое еще не создано. Так что я думаю, что причина заключается в этом. Что касается вообще засветки этого оружия. Понимаете, это вообще-то говоря с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Очень серьезная ошибка, скажем так. Тогда было засвечено все это оружие. Теперь американцы создадут такое оружие. Вот у них фирма «Рейтион» уже создает ракетный комплекс, подобный «Искандеру». сделают не ракету подобную, аэробаллистическую, потек подобные пинжалы и все остальное. И у они этих комплексов в очень короткое время, в несколько сотен. А мы этого сделать не сможем. В итоге мы получим, к моменту, когда американцы создают несколько сотен, новых систем оружия это пройдет лет через 10. Вот, может быть, там, через 6 даже. Вот. Полноценную военную мощь качественно нового уровня, а мы будем иметь на вооружении единичные образцы, которые не смогут повлиять существенно на ход этих боевых действий. Примером то может быть служить ситуация с танком Д-14. Его представили публику, по-моему, в 2015 году. Он до сих пор имеется на вооружении российских вооруженных средств, единичных экземпляров. Танк действительно прорывной. Ну вот теперь уже немцы, французы, американцы создают такие танки. Они создают пушку. Американцы там 140 миллиметров, немцы 130 мм, которые будет давать колоссальную прорывную способность и выпустят необходимое количество танков. А мы до сих пор этот танк 2014 судя по сообщениям с массовой информацией, полком до ума не довели. Он еще еще проходит тестовые испытания. И он будет очень дорогой для российской армии. Потому что что такое 6 тысяч долларов РМАТа, который идет по мировым ценам? Это меньше, чем американский старый танк Абрамс м 1 а 2 Зеп. Он стоит 7,5. Но даже для России даже это дорого. И это понятно почему. Потому что есть закон в соответствии с которым э, средства конфискованные за рубежом нашим олигархам возвращаются за счет бюджета. И конечно бюджет второго разграбления такого масштабного уже не потерпит. Он просто развалится. Ну, тут уже на армию денег не хватает. Для иллюстрации могу сказать что скажем в 2016 году денег было выделено на вооруженные силы примерно на 30% больше, чем в 17-м, в 2017 году было денег выделено больше, чем где-то тоже на 30-50% больше, ну на 30% больше, чем в 18-м, а в 2019 еще ожидаются глубокие сокращения. Когда у нас говорят о том, что на носу война, что третья мировая у наших границ, что мы воюем. Вот, а президент говорит о необходимости конверсии военной промышленности. Представьте себе, если бы наше руководство страны занималось конверсией военной промышленности, каком-нибудь, в каком 1940 году, тогда бы нас здесь уже не было. А те населения, которое здесь жило бы, было бы по-немецки. Понятно. В таком случае у меня третий вопрос. Если, так сказать, то, что вы сказали, правда то получается, что буржуазии Российской Федерации абсолютно неинтересна судьба народа Российской Федерации. Суанеры ради своих прибылей готовы, как говорится, и подвергнуть его соответствующему удару, лишь бы их деньги не пропали. Вы понимаете, парадоксальная ситуация состоит в том, что российская буржуазия даже не способна позаботиться о безопасности собственных капиталов. Ведь э, без России их капиталы никому не нужны, они будут быстро конфискованы. Даже сейчас они конфискуются. Если бы, скажем, вот вспомним 1917 год, выгнали российскую буржуазию из России, из России возник Советский Союз. Никто из них там успеха не имел. Они все были в нищете, помирали Потому что не все было конфисковано. То же самое сейчас и с Россией. К сожалению, я должен констатировать, то российская политическая и экономическая элита отличается крайней формой глупости. Если вот аналогия, я вот могу сказать: понимаете, у меня вот э, в отношении них аналогия червя. Это кишечно полостная. Он только лишь ест и гадит. И больше ничего. Ни о безопасности свой не думает ни о чем. Ест и гадит. Вот так же. Действует российская крупная буржуазия. У ней просто нет мозгов понять, что без сильной России, с мощными вооруженными силами, им ничего не будет. Ничего у них не будет. Они даже не берут в качестве примера опыт, как говорят, горил в Латинской Америке. Помните, как мы называли их, да? Горилл? Да, военных. Да. Они эти горил обогащали себя очень хорошо. Обращали крупному буржуазию, но у них были эскадроны смерти. Была армия, которая очень хорошо жила и была им верна на все сто. Эти глупцы даже собственную систему безопасности не поддерживают на должном уровне. Они думают, что от того, что они ФСБ, объединятся с ВР и э, КСО, назовут это МГБ, Министерством государственной безопасности, у нее повысится эффективность. Да ничего не будет. Если там не будет трое-четверо увеличено финансирование этих структур, если там не будет трое-четверо лучше обеспечено оснащение их техническими средствами, то все будет точно так же. Защиту обеспечивают люди. Если эти люди чувствуют, что ими не занимаются, они их не обращают внимания. Если не видят, что их дети, их отцы, их матери вынуждены пахать еще по восемь лет на, дольше на работе, умирая, загибаясь на этой работе, то они, соответственно, не будут относиться к задаче защиты этой олигархии. От того, что они посадили начальников, там, генералов, высших генералов, верных режиму, это ничего не меняет. Все решается на уровне полковников, генерал-майоров и ниже. Так что, можно сказать только одно. И власть не способна даже обеспечить собственную безопасность. Понятно, Константин Валентинович. В таком случае у меня так сказать, следующий вопрос вытекающий. То есть, страну нашу может спасти только советская власть, когда мы удалим э, отсюда буржуазию и Установим власть действительно пролетар. Марк Анатольевич, ну вы задаете очень странный вопрос. Я уже это многократно говорил. Я же убежденный коммунист. Понятно. Хорошо. Вы не сказали. Хорошо. Тогда, меня... тогда мне скажите, что это за телодвижение? Уже переходим к геополитике. В вопросах. В Сирии и в вопросах, естественно, Украины. Что это? Постоянные, будем говорить, наносят плевки, оплеухи, пинки, а буржуазия сидит молчит, как будто всего этого нет. Ну, погрозит, там выйдет Захарова, погрозит пальчиком. Ну, что-то скажет министр иностранных дел. А дальше тишина. Ну, не совсем скажу, что тишина. В общем, там группировка для того, чтобы добить Идлиб, уже созданная. И, в общем-то, наша авиация уже бьет по Идлибу. Поэтому там как раз с турками очень серьезные разговоры был. В стране турецкий лидер категорически не хотел добивать всех боевиков там. Вот. Но ну и разделить, скажем, боевиков-радикалов от э, э, умеренных, они тоже не могут. турки. Поэтому там возникли проблемы. Турки хотят сохранить свое влияние в Сирии. Вот, поэтому там вот такое обтекаемое заявление, что призывать боевиков сложить оружие и покинуть Идли. Вот. Я думаю, что дело заключается в этом. Более того, я думаю, что наиболее оптимальным решением было бы это сделать, по примеру, Алеппо. Боевиков вывести из Идли, и отправить их куда-нибудь на север, в сторону значит, Турции. Если им нравятся эти боевики, пусть там сидят. Но это, я думаю, турки не дураки. Они тоже не хотят, чтобы у них эти бандюки там. Безобразничали. Поэтому ситуация там э, пиков па, пика, патовая. Вот, э, я еще раз говорю: подошли к самой крайней точке. Соединенные Штаты Америки отступали последовательно, когда все три, чист, три зоны деэскалации зачисляли, южную там всех, они грозили, наносили там ракетные удары, вот, но как-то еще сдерживали. Сейчас точка. Если сейчас американцы сдадут Идлив, то их влияние на Ближний Восток закончится. То же самое с Турцией. Поэтому, а на, если наши не сдадут, не добьют, значит наши тоже не обеспечат контроль над Сирией, значит, тоже не достигнута цель военной кампании уже продолжающиеся три года. Война проиграна. Поэтому э, вопрос очень серьезный. Как тогда я говорил, еще в 2015 году, это война, э, как говорится, о которой описывается игрой с нулевой суммой. То есть та сторона, которая выигрыш одной стороны, равен проигрышу другой. Вот. То есть вот, вот такая ситуация. И здесь, конечно, американцы нельзя подтягивать силы. Сейчас решается вопрос, решатся ли американцы на локальную военную операцию против российской группировки в Сирии. Они могут ее решить задачу разгрома. У них военно-техническое превосходство в этом отношении абсолютное. С точки зрения у нас там только лишь. Один аэродром тогда и одна база, тогда как у американцев там имеется развитая инфраструктура, в которую входят и часть той же самой турецкой, Инджирлик, и они могут подогнать туда и 2-3 авианосца, которые будут иметь на борту самолетов больше, чем раза в три, чем вся наша группировка авиационная на Хмиме, потому что оперативная аэродрома небольшая. Вот и средства ПВО на этой группировке американской с тремя авианосами пятикратно произойдет по потенциалу нашу. У нас там имеется 2-3 дивизиона ЗРК С-400 С-300. Вот тогда как э, американцы могут иметь там порядка 25 боевых кораблей с, э, с зенитными комплексами ИДЖИС. Система управления ИДЖИС и архитетами э, стандарт 2 Extended Reignage. И э, вот... То, что там имеются наши боевые корабли, там сейчас говорится 21 боевой корабль. Но из этих 21 боевого корабля, действительно боевых, вот я посмотрел те данные, которые были представлены, только 9. То есть они способны, только они способны вести боевые действия. Атомных подводных лодок там почему-то нету. В самом основном, так сказано в заявлении нашего руководства Министерства обороны. Это дизель-электрические подводные лодки. дизель подводные лодки воевать с группировкой надводных кораблей не в состоянии всего малости скорости хода. А вот эта группировка наших кораблей, даже при самых благоприятных условиях, она первая нанесет полномасштабный ракетный удар, и у нее не будет на борту ракет для стрельбы по наземным целям, а только ракеты для стрельбы кораблям, то есть противокорабельные ракеты, они смогут вывести из строя один, может быть, два авианосца. Все. Другие уничтожат нашу корабельную. Группу. Поэтому надо понимать, что превосходство на стороне НАТО абсолютное. На стороне США в этом регионе. Единственное, что американцы, здесь опасаются, что в ответ Россия может пойти на применение ядерного оружия. Вот это их только и удерживает. Но если они почувствуют, что деваться уже некуда и дальше все, они могут пойти на такой шаг. Что касается Украины. Ну, с Украиной там все просто. Дело в том, что Украина... Существовать без, украинская власть буржуазная, существовать без внешнего врага в принципе не может. Если не будет этого врага, становится мир, то тогда сразу станет вопрос об экономике. И этой власти существовать останется недолго. Поэтому они целенаправленно и жестко ведут линию на конфронтацию с Россией. Все эти мелкие плитки и все остальное. Почему Россия полноценно не отвечает? Да по одной простой причине, что если она начнет полноценно отвечать, ей придется втягиваться и на конфликт на этом направлении, и плюс еще на сирийском. И в целом все это может оказаться для России неподъемным. Понятно. Значит, ну, короче говоря, операция поедет, либо уйдет, чем-то она должна закончиться, боевикам отступать некуда, Турция их не примет, а с остальных сторон там... Войска сирийской а, армии. Штатам отступать тоже некуда. Штатам тоже отступать некуда. Не будет этого неба, не будет американского присутствия в Сирии, а значит на Ближнем Востоке. Посмотрим, чем это кончится. По крайней мере, я думаю, что буржуазия США и буржуазия Российской Федерации договорятся за счет своих народов. Значит, у нас есть вопросы в чате? Да, у нас есть несколько вопросов. Первый вопрос. Как вы думаете, будет ли российская власть всерьез бомбить США или друг, любую другую страну, если все деньги и собственность власть имущих России находится за границей? Или, как в анекдоте, мы можем ударить только по Воронежу, там наших нет? Они в этот вопрос правильный. Это главная проблема, которая сегодня для нас, для военных, является ключевой. Решится ли наш президент на применение ядерного оружия в ответ на американский ядерный удар в условиях, когда там находится состояние и родня наших э, олигархов, нашей политической элиты? Это очень серьезный вопрос, на который ответа пока нет. Спасибо. Следующий вопрос. А вы уверены, что все технологии, о которых вы говорили рассказывали здесь, действительно существуют. Пока мы не видели ни одной новой технологии, о которой вы говорите. Только мультик от Путина видели. Ну почему же? Все эти технологии уже есть. Про, про авангард говорилось, когда он проходил испытание, еще, по-моему, по-моему, лет 15 назад. Так, негласная информация про и все прочее. В этом нет ничего хитрого. Авангард, поймите, это просто боевая часть баллистической ракеты. Не более того, ну маневрирующая. Вот и все. Ничего особенного сверхъестественного там нет. Что касается кинжала, ну это просто ракета от Искандера, подвешенная под самолет. Она просто летает на 2000. Вот и все, не считаем, что тоже нет. Что там делать Про буревестник я сказал. Это, скорее всего, в моем понимании, скажем, мягко скажем, маловероятна реализуемость этой ракеты. Что касается ракеты Посейдон, торпеды Посейдон, то простите меня, это ничего нового тут нету. Это гениальное изобретение, это гениальная идея великого гуманиста Сахарова. Это он хотел сделать такую торпеду, с такой боевой частью, которая должна была угробить и США, и за одной обратной волной угробить Западную Европу. Он предлагал, великий гуманист Сахаров. И только звери из Генерального штаба России, советского генерального штаба, отказались применять, создавать это зверское оружие на всякий случай. Что касается, то есть тут ничего хитрого нет. Малогабаритные ядерные реакторы созданы очень давно, очень давно, и в Европе, и, прошу прощения, и в США, и в Советском Союзе, это еще советские разработки. Что касается сармата, когда рядовая, рядовая ракета, ничего особенного. Это просто э, реплика с Р-36 вот воеводы, созданный хочу наметить, заметить, в конце 70-х годов. Так что все это тривиальные вещи. Все это вещи тривиальные. Спасибо. Следующий вопрос. А нужна ли вообще ядерная война сейчас? Рынок, мировой, сектор будет везде. Про деньги тоже говорили. Значит, про всеобщий рынок. И всеобщее благоденствие без войны при капитализме это сказочки бабушки Арины для нефтоверных э, граждан любой страны. Не существует свободного рынка. Капитализм может существовать только в условиях экспансии. Если нет экспансии, он загнивает. Это касается любой фирмы. Отсюда возникают постоянные конфликты. Поэтому любая капиталистическая страна Расширяя, служа, вернее так, прошу прощения, служа, любое государство капиталистическое, служа своему буржуазному классу, обеспечивает расширение сферы этого влияния. А расширение сферы влияния буржуазии предполагает, что в районах, куда они выводят свои капиталы, вывозят свои предприятия, должен быть обеспечен надежный контроль. За политической ситуацией. Иначе получится как вот с российскими кишечнополосными. Вылезли, а их там все конфисковали. А это означает, что вывоз капитала представляет восстановление военно-политического контроля над этим государством. Поэтому э, теория глобализации с построением единого рынка, она предполагала обеспечение господства военно-политического. Либо транснациональной финансовой элиты – Инструментом, которые должны были быть США. Либо американской политической либо инструментом конторами, должны быть опять-таки армия США. Вот и все. И ничего иного. А сказки про свободный рынок? Ну, почитайте, как добиваются и убирают конкурентов Соединенные Штаты Америки с рынка. Спасибо. И последний вопрос. Не является ли новая гонка вооружений попыткой просто стимулировать умирающую мировую экономику? Начнем с того, что мировая экономика не умирает. Происходит переход к новому технологическому укладу. Этот новый технологический уклад является информационным. И в этом информационном технологическом укладе господствует информационная элита. Природа, которой совершенно принципиальные, иная, чем элита, материальные Нельзя, даже вот как это делает банкир, по наследству передать, вот банкир сыну своему передает по наследству миллиарды, и он сын, живет в благоденстве, ими пользуется. Вот точно так же отец, скажем, профессор, ученый-творец, не может просто вот так взять и передать свое творение сыну. Для того, чтобы этот сын мог его использовать, это творение, он должен его познать еще на познание порой требуется больше труда, чем на то, чтобы создать. Поэтому интеллектуальная элита, она принципиально по механизмам своего формирования и надо. И они это понимают. Поэтому э, сегодня идет жестокая борьба между э, транснациональными элитами, национальными элитами и нарождающейся информационной элитой за господство. Уходящие элиты материального мира которые обеспечивают Господь за счет ресурсов финансовых, они жестоко борются за свою власть. Но новый технологический уклад неизбежно диктует их провал. Возьмем простую вещь. Все вот эти финансисты используют компьютеры для того, чтобы просчитывать прогнозы своей деятельности и все прочее. Начинка этих компьютеров, программ начинка, это творение интеллектуальной элиты. И интеллектуальная элита это в широком смысле фактически управляет действиями этим банкиров через эти программы. Какие она введет туда, закладки всякие и все прочее, так они работать и будут. Банкиры это понимают, поэтому сегодня транснациональные элиты ставят перед собой задачу сути этой глобализации, чтобы вы понимали, суть этого рынка, а не капитализма, а возврат средневековья. Новое средневековье. Посмотрите фильмы, как сегодня поднимают всевозможных средневековых воинов, которые там сражались мечами. Грубую силу. Вот. Куда нас пянули. Марк Анатольевич, все? Да. Все, закончили? Да, так точно. Очень хорошо. Ну что, Константин Валентинович, я хочу вас поблагодарить за развернутый ответ. И вот то, что вы сказали о, как говорится, либеральном глобализме, это как раз то, против чего сейчас бешено спорят, будем говорить, догматики от марксизма. И против чего пытаются воевать через создание профсоюзов, полагая, что они могут стать независимыми от государства, в котором они существуют. Только борьба пролетариата за ликвидацию буржуазно-общественно-экономической формации может привести к тому, что исчезнет буржуазия как вечный источник войн, вечный источник эксплуатации, вечный источник гнета. Либеральный глобализм начал движение вниз в сторону неофедализма через неофеодализм к неоробовладению, когда очень малая группа земли сосредоточит в руках все свои активы. И задача коммунистов сегодня – это не отдельная борьба с отдельными проявлениями чего-то там, а ликвидацию буржуазной экономической формации как таковой, со всем ее экономическим укладом. Спасибо, Константин Валентинович. Спасибо всем, товарищи, кто с нами был, кто нас слушал. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледоком». До свидания, товарищи.